Итак, мы в макро, у нас камера, это будет сто й обзор макро, е -е -е. Местные приготовились троллить, ну а я передаю привет всем блогерам и покажу, как надо снимать обзоры магазинов. Поехали! 4600, обзор окончен. Ну, на самом деле, конечно же, мы не собираемся снимать обзор магазина. Если откровенно, то именно так, как в предыдущем видео, я и хожу по магазину Макрос, за полчаса я набираю полную тележку и примерно знаю, сколько мне это стоит. Поэтому сейчас вместе с вами я буду рассматривать ценники. 3 мая у нас вернули продажу алкоголя, и все, видимо, приехали смотреть, какие тележки. Все покупают ящиками. Алкоголь и прикрывает чуть-чуть сверху кто одной бутылочкой Кока-Колы, кто веточкой зеленушки какой-нибудь. Типа да-да, я за травкой, ну, раз продается, я куплю. Забивают полные багажники. Ну и мы не отстаем от всех. Ты видишь очередь, где начинается? Алкоголь? Да. Вон оттуда. Скучал? Ты скучал по мне? Все, первый пошел. <реш> Насколько я знаю, это Южная Африка, что ли. Ну, Везде написано сиям Winery», то есть разливается, скорее всего, в Таиланде. В общем, мы не очень большие специалисты, но как-то прикипели душой именно к этому венцу. Чек не потерять. В алкогольном отделе своя касса, и если пришел только за алкоголем, то можно там оплатить. Но это удобно, потому что где-то через полчаса уже закроется продажа алкоголя. Да, и плюс Если... ограничения по времени. Да, вот мы, например, только пришли, а алкоголь скоро закончит продавать. Поэтому так. нам выгоднее сразу его оплатить. И уже, да, и уже ходить с ним спокойно. То есть неважно, во сколько мы выйдем отсюда. Да. Но единственное, что не потерять чек. Угу. Мы начнем с конца. Сначала купим воду, поскольку она объемная. Обычно мы берем минеральную воду питьевую фирмы Чанг. Минеральной воды много в Таиланде, но только на этом, на Чанге написан состав на самом деле, что же за минералы внутри, на всех других не написано почему-то. И по составу она намного лучше даже, чем Эвиан французская. Поэтому, чтобы пить полезную воду, мы покупаем Чанг. Получается, литровая бутылка стоит 11,50. Полезной минеральной водички. Ну и еще мы берем вот такие простые бочки, чтобы кипятить в чайник. И чтобы не было накипи, это простая фильтрованная вода. В принципе, она продается в водометах за 1 бат литр. Но как-то из водометов мы уже напились. Кстати, часто бывает, народ, когда берет воду, кипятит ее в чайнике, образуются там налет и говорят, вот плохая вода. На самом деле в Таиланде полно питьевой воды, которая на самом деле минеральная. Да, она не для кипячения. Вот на это написано, что она минеральная, бывает не написано. Либо написано только по-тайски. Народ, какие видит на лед, говорит, то плохая вода. На самом деле, как бы. Скипятили просто минералочку. С луком сегодня неудача. Какой-то гнилой, грязный, протухший. 20 батов, но... Не знаю, я выберу или нет что-нибудь. Навряд ли. Хороший есть, но вот там, в больших мешках. А нам не надо. Столько. Красный возьмем. 59 батов килограммовая упаковка. Давай попробуем. Так, смотри, написано картошка от Royal Project севера Таиланда. Ага. Диана, Это? А тут другой нету. Выглядит красиво. Королевский проект — это специальная программа поддержки народов севера Таиланда, которые раньше выращивали опиум, а теперь для них создали сельхозугодья, где они выращивают фрукты, овощи, цветы, кофе, чай. То есть все, что идет на пользу, они а во вред, и приносит большой доход. Слушай, ну картошка прям крутая, да? Так. Красивая. Кладу. Клади. Сейчас потом взвесить надо будет. У -у -у. Короче, морковка – это вообще реально моя боль, потому что она очень невкусная. И она, так как импортная из Китая, я не знаю почему, но она всегда выглядит, как будто бы лежала уже год. Но без морковки ни туды, ни сюды. Так, еще я буду брать цукини, 65 бат в килограмм. А что такое цукини? Ну, кабачок, наверное. Я, я как бы, ну, ну я, я думаю, слышал, но не знаю. Это, видимо, какая-то разновидность кабачка. Я всегда знала, что это цукини, и я с ними делаю котлеты. А, все, я понял. А Нет, ты, это, наверное, это, даже это, не знаешь. Это я ел. Это я ел в том изготовлении. Просто не знал, что это цукини. 65 бат в килограмм. давай. давай. Следующий продукт брокколи. 75 батов в килограмм. Из брокколи мы делаем крем-суп обычно, поэтому у нас она очень хорошо идет и дети и мы едим. Таких два вилочка возьмем. я очень люблю. Когда дети не сидаю я. Кстати, лимоны вот у людей там, ну типа лимоны дорогие в России. Но мы не пьем чай с лимоном, да? У нас потому что чая черного нет, мы пьем только ароматный чай. Лимоны не будем покупать, не буду. Так они 59 килограмм. Так берем перчик. Болгарский перец стоит 99 батов за килограмм любого цвета. Но я чисто просто из разнообразия цветов беру всегда желтый. Не знаю, какой полезнее. Есть вообще разница, какого цвета надо брать болгарский перец. Огурцы есть вот такие толстенькие за 15 батов. И не толстенькие, мелкие за 18. Нам просто легче есть такие, дети их любят хрустеть, поэтому мы всегда берем маленькие. 500 грамм упаковка, полкилограмма. Пекинская капуста 49 батов килограмм. Сегодня тоже выбор небольшой, ведь мы уже все скупили, поэтому возьму маленькую одну. А и помидоры. Ну мы едим вот такие черри, маленькие. Они стоят 59 батов, вот такая упаковка, а нет, эту упаковку надо взвесить, они стоят за килограмм 59, вот на этом я сколько хожу, все время подрываюсь, я ее беру, готовую и не взвешиваю. Так, я беру салат, он стоит 29 батов, и это самое дешевое, что здесь есть, потому что, потому что я не знаю почему, но другой салат стоит 100 батов. Он по 115, вот такой фиолетовый. Его, конечно, больше, но... Ну, это другой сорт. Ну, да, это другой сорт, но вот такой же. Ну, в общем, видимо, это что-то такое супер органическое, Это не очень органическое. И баклажаны обязательно, потому что мы обожаем баклажаны с чесноком. Да? Баклажаны органические? Тоже. Баклажаны от Royal Project, да, от Королевского проекта. Обезжиренные. Обезжиренные, обезвоженные, безлактозные, без, без да. сахара. Так, сегодня у нас небольшая засада с грибами, потому что мы всегда берем белые, а сегодня только портабелло. Они очень вкусные, но дороговастые. Берем или нет? А мы ели портабелло? Да, да. Мы, помнишь, их на гриле а, делали. А, здоровые такие, да? да Гамбургеры с он, портабелло делали. Да, можно вместо вместо булочки да, да. взять гриб и на него котлетку. И думаю, да. Ну, вот такая, да. Хорошо, я, я, я, я согласен. Согласен? Да. Ну, давай возьмем. Причем написано, что цена это на белые грибы 115. Ну, окей, проверим. 115 за что, за упаковку? 115 за упаковку, да. Это лечи по скидке. Так они 55 за килограмм, а сейчас 35 за килограмм, потому что, ну, вроде как, они уже без веточек. Возможно, они посчитали, что это бой, или как это называется. Но я считаю, что наоборот, без веточек это круто. Вы не переплачиваете за листья. По виду нормальные. То есть, так обычно, мы фрукты берем на рынке? Да, мы фрукты а, здесь, макро. мы только зеленые яблоки подберем больше ничего. Макро обычно просто и без здоровья надо. Я, откровенно говоря, даже не знаю, есть у нас кто-нибудь лично или нет. Я точно ем. А, Больше никто не ест, я кроме тебя. Спасибо. Теперь взяла. Молодец. Ага, теперь это все нужно взвесить. Помидоры взвесило? Да, помидоры взвесило, наконец-то. Заморозком сейчас, да? Заморозком, давай. Мы берем замороженную смесь, овощную. Кажется, она в России мексиканская, что ли, называется смесь. И возьмем, наверное, сегодня еще шпинат, да? Давно не ели. Просто пожарить сыром? Да. Давай. Так, а сколько это стоит? А, открытый. А, это открытый. Так, шпинат стоит 59 батов. Ой, это тоже 59 батов стоит. Очень странно, куда делось молоко. Последняя бутылка нас ждет до 18 мая. Ну уж два-то литра точно до 18 мая выпьем. Мы берем Почему? full fat Magnolia. Оно стоит 83 бата, наверное, я так думаю. Ну, тут другая фирма написана, ну плюс-минус. Я беру сливки и обычно я беру большую коробку. Но, к сожалению, мы не успеваем ее всю съедать, она у нас портится. Поэтому маленькая хоть дороже, но зато не испортится. Стоит 75 батов. А большая? Мы... А большая 170 батов. Ну, тут литр, а тут всего ну, 200 получается. грамм. Ну, конечно, большая выгоднее, но мы столько не съедаем. Потому что мы делаем только суп с брокколи и грибы, и все. А мне шпинат. А в остальное ты кидаешь мой майонез обычно. О, кстати, майонез. Ну, купим еще Ну, вот ты в следующий раз будешь, когда курицу делать, ты туда не майонез мой кидай, а крем. Ну, майонез, он с уксусом, а крем, он крем. Давай, Причем, он туда... не крем, он называется сливки. Ну, да, ким сливки и уксус. Масло сливочное, импортное, не соленое берем, 109 батов. Кстати, тут не ошибиться, я пару раз брал соленое. Да, синенькое Соленое. Сардельки. Обязательно у нас всегда лежат, на всякий случай. Это самые вкусные сардельки, 240 батов за килограмм. Здесь 8 сарделек. Достаточно дорого, но зато всегда выручалось, что детям приготовить их по-быстренькому, да? Да, ну они вкусные, вкусные, там да. из бумаги, <laughs> не из соевого мяса. Еще бекон тоже обязательно, потому что дети у нас обожают спагетти карбонара. И вот мы берем бекон, соус карбонара, спагетти. И раз в неделю обязательно они едят. Вот такой мини-бекон, полкилограмма, 113 батов. Он там? Он уже мелко порезанный, очень удобно его сразу жарить. Вообще обычно здесь выбор большой. Здесь можно и вот такой классический пожарить, слайсы бекона. Да, есть э, немножко подкопченный, есть свежий бекон. О, смотри, какая. Какая красота, а? Сколько uh -huh. <laughs> стоит? 625. 625 бат. Мечтай какие-то диетчиков. И, сидя на карантине, появилось много времени, чтобы готовить говяжий язык. Это единственное, что мы берем из заморозки. Стоит 209 батов в килограмм. Ну и обычно один такой вот на килограмм вытягивает. Но я бы взял два. Ну ты бы все два взял. 119 батов в килограмм. Не жирная свининка. Фарш подешевел. 108 батов в килограмм. И к очередь? Нет, его никто не берет, но не подойти. Чем Маской. Я привыкла все время нюхать мясо. Еще с России. Следующее мы берем вот такие мелкие ножки, цепляющие по 59 батов. С них можно и супчик варить и тушить. Поэтому берем много. Много берем? Да, да, да, много берем. Мне нужно твое подтверждение, раз ты со мной. Я же хожу без тебя в магазин, я тебя не спрашиваю. Много? Что нам еще надо? Майонез. Майонез, спасибо. Все, помню хорошее. Из мяса что-нибудь надо? Не, наверное, больше ничего. Да, потому что мы не успеем съесть. Ну просто я готовить не очень хочу. А, ну ладно. Это она не хочет готовить. Полная телега еды. Теперь это надо взвесить. Не часто у них покупают говяжий язык. А, найти не могут. В не могут найти. По цене совпадает, все правильно. Okay. Что получилось? Много ну, говяжий язык, как я и говорила, почти ровно килограмм, 200 батов он вышел. Это кусок свининки, кило 160 на 134 бата. Свиной фарш, кило 400 практически, 150 батов. И куриные мелкие ножки, почти 3 килограмма. 173 бата. И, кстати, мы тут стоим с тобой рядом с креветками. Давай тоже возьмем какие, которые мелкие уже отварные. Вообще у нас дети обожают креветки больше всех. И они сейчас, конечно, уже соскучились, поэтому, наверное, придется им вот этих замороженных на ужин. Я просто их обжариваю в сливочном масле, все, ничего. И они прям так едят ложками. Но можно сделать рис. Копат, Получится Кто больше, кум? и на дольше Получится больше. Ладно, берем. Макароны будем брать. Вот тут есть. Нам на карбонару вообще полагается вот такая вот пенная. 76 батов стоит полкилограмма, но это не самая дешевая, на самом деле, фирма. И не самая дорогая. Есть еще и дороже, и дешевле. Но Вообще, в макро... Обычно все покупают гигантскими упаковками, на которых прям стоит логотип Макро, то есть там по 2-3 килограмма. Но мы столько не съедим. Ну что? Ну давай, давай, бери. Не, может не будем. Нет, надо. Один, два, три. Я думаю, уже все знают, что это самый похожий на российский майонез риел. Точнее, он больше похож на золотой майонез. У нас янта. У вас янта? На наш иркутский янта. Я не ну, знаю, я других не ела никогда. Но я в Магадане всегда брал золотой, но это было 13 лет назад. Ну, в общем, этот нормальный для всего, он прям хороший, и уксусный такой. Давай десертик возьмем. Что это? Это, ну, это 3 килограмма шоколадной пасты. Вот тебе твой десерт. Это мой, это мой. Ну, куда нам 3 килограмма? Ну, не, ну... Если это макро, это не значит, что все он до ведрами брать. Что сам удивился, 325 она стоит. Сначала купил, потом удивился. Что? 325? Да, как 3 майонеза, Леха. Подумай еще раз. Ну, Кирилл съест полбанка. Да -да -да -да. Кирилл любит очень. Ну, если Кирилл, ладно. Леха, тебе придется лезть туда. Короче, смотри, нам нужны вот эти вот шарики шоколадные для завтрака, но они в самом конце. Давайте я подсаживаю. Нет, есть какая-то палка у них точно. Во! Еще одна. Барабанная дробь. Сейчас я подумают, что мы покупаем каждую неделю туалетную бумагу, целый мешок. Ну, у нас как бы 5 жоп дома, поэтому… А, тихо. Наверное, нам нужно… Поэтому мешок гиг... пригодится. …гигантскую, да, с котиком. Не, ну это прям совсем большая. Подожди. 125 батов. Раз, два, три, шесть, двенадцать. Двенадцать, сто двадцать пять. На неделю. Время продажи алкоголя закончилось и магазин опустел. Ты видишь, да? Да. Нигде взяли. А, они еще не знают. Нет, там продают, смотри. Как продают? Почему? Сейчас ограничения продажи алкоголя сняли, но чипы-то осталось, да, и по идее. Ну, по идее, должно было быть до 6, да. Они все равно продают. Так. Значит, у нас остается стандартное время продажи алкоголя. А Стандарт нам оба скольки. До ну, в общем, если кому-то это надо знать, да то вот вот мы будет. говорим. Продают. Это, это не важно, короче. Так, ну что нам не хватает, только яиц да, сверху положить аккуратненько. Что это Я просто не поняла. Это 93 до 125. И это номер 2. То есть у них одинаковая категория, но один десят, один дороже. Почему? Потому что это фирма CP. Это, типа, самая крутая фирма. А это, да, Арра, народный бренд. Возьмем то, что ест народ. Все, готово на выход. Достаем чек за вино. Потому что сейчас спросят, платили мы или нет, достаем карточку. Если карточки нет, кстати, не проблема, там на входе можно взять... Однодневную, да, или как называется, одноразовую, можно взять на входе. На стойке информации. На стойке информации, да. Ты поддержишь? Давай, подержи. Расчет, кстати, только наличкой. Уж заранее нужно снимать деньги, если у вас карта. 3 600 продукты и 1000 вино. 4 600 И чек нам нужно показать еще на выходе. Но ну, это в среднем, да, у нас так и выходит. Мы, конечно, что-то берем иногда другое, что-то больше, что-то меньше. Но так и выходит у нас на неделю примерно без алкоголя 3, тысячи. От 3 на до... 5 человек, ну, точнее. На да. 5 человек, ну, 2 взрослых, три ребенка. Ну, один ребенок у нас как взрослый ест Кирилл, так-то можно сказать, три взрослых, два ребенка. Ну, в общем, иногда три. Ну, это не все, конечно, но молока нам однозначно на неделю не хватит, хлеба мы не купили, то есть, ну, какие-то такие вещи, они все равно докупаются, и это будет еще больше. Ну, <систит> все, стемнело, <систит> пока ходили. Я, можно, добавлю от себя, вдруг меня домохозяйки поймут, Давай. что на самом деле я это все купила, и я вообще не чувствую сил и желания готовить. Я очень люблю Таиланд за то, что не нужно дома готовить. И этот карантин, конечно, он... Я за этот месяц столько еды приготовила, что, мне кажется, за последние 6 лет столько не приготовила дома еды. и чего сегодня вот последний такой большой закуп, и дальше опять будем кушать? С 3 мая уже начали открываться рестораны, для того, чтобы там можно было сидеть и есть внутри. Ну, поэтому, все, поэтому это последний закуп. Ну, Я больше нам... готовить не буду сказал на неделю, я думаю, это как бы, на, наверное, может даже на две недели, смотря как есть будем, правильно? Да. Как готовить буду, Приготовлю. приготовлюсь, едите. <сёк> <сёк> это был наш, ну, не обзор из макро, все-таки наш большой закуп в макро, конечно же, там еще много всего, и мы не будем, наверное, это обозревать, потому что, а зачем? <сёк> Нет, просто прогулялись с нами по магазинам, спасибо вам за компанию пока. Так, теперь надо что-нибудь купить поесть. <свист> Действительно, теперь купим нормальные еды. <свист> <свист> <свист> ну ты ж не будешь сейчас готовить, правильно? Время -то? <свист> ну тогда предлагаю кафешку сербской кухни. Там взять что-нибудь и На вадбуне. Все, что угодно. Вези.